Состояния, я повторяю, состояния очень важны для того, чтобы в каком вы состоянии находитесь, те и мысли идут. Да, я надеюсь, что это понятно. Итак, Если мы разобьем, скажем так, на четыре состояния, здесь намного больше, мы рассмотрим четыре основные состояния. По вот этой оси у нас будет энергия, здесь у нас будет время. У нас есть состояние 1, состояние 2, состояние 3 и состояние 4. Я повторяю, что их намного больше. Мы рассмотрим четыре основных, которым человек варится. Я объясню, почему. Потому что они напрямую связаны с нашим позвоночником. Да? Вот рисуем так стематично позвонки. И как вы заметили, уже то, что я рисую, получается такой своеобразный канал.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 Ну, а чтобы было лучше понятно, сейчас вот на скид, пожалуйста, напишите в чате или скажите голосом. То есть, соответственно, я вижу, что вы пишете. Вот здесь. На скид, в каком бы сейчас состоянии находились в середине? Понятно, что там состояние меняется. Вот, но вот в, данном, в данный момент какой... Какое, скажем так, состояние – это также энергия, в которой вы находитесь. А теперь э, закрываем глаза глубоко, вдыхаем животом и представляем, видим, показываем